Любовь и предает, и силы предает. Она бросается с на амбразуру. Бездонный океан она проходит в брод, Она сама себе свобода и цензура. Любовь — предание, предчувствие, каприз. Она и преданность, и приз — и предвкушение, И даже падая бескрыльно вниз, Она незримо совершает восхождение. Любовь примчится, Оседлав коня, Или пройдет канатоходцам чинно, Она допьет до донышка коньяк, Чтоб притвориться девственно невинной. Любовь и стражник, И отчаянный беглец. Она ломает Стены и преграды. Неведом ей Безнравственный конец, Даже когда не очень ей рады Любовь, предатель, С яркой мишурой. Она ревнива И реванша хочет. Она стать может даже не живой, Чтоб не прощаясь Раствориться ночью. Любовь и боль, И страх, и пустота, она и лекарь, и разносчик счастья. Она аншлаг, исполненный с листа Она король и туз, единой мастер, любовь отнимет все и может все отдать. Она в подонка превращает гуру, она заставит праведника лгать и выставит премьер-министра дурой. Любовь — антракт, и действие, и ложь, Она — драматургия и страда Она подсунуть в руку может нож, Когда почувствует опасность рядом. Любовь рассыплется И превратится в дым, А вскоре будет праздновать рождение И пнет ногой того, кто нелюбимый, даже оправдает преступление. Любовь — колдунь, Жертвенно чиста, Она то друг, то враг, а то приятель, Она и путает, и выдает места, Любовь и преданность, и призрак, и состав.